Дорогие друзья, интернет-пользователи гости гостям Мы с вами за мной Серег ну, вот Прошло пару дней, замучился я вот Сверху друзья, Вы, наверное, в предыдущих роликах видели задавались вопросом, чем же я накрываю Сетки-то нет Короче, накрывал с всякими разными обрезками Остатками от USB-панели Короче, тут была такая трахамудия В итоге сделал я вот такие вот щиты Ничего сложного нету Это пока временка. О, работаем вот так сейчас. Пока здесь две девочки сукрольные. Здесь одну белую девочку я убрал. Там, короче, был трендец, Пришлось собачку дать. Здесь молодняк. Видите, вода есть, а он все равно лезет сюда. Хм. Поделал вот такие вот щиты. То есть у, работать удобно. Здесь еще три девочки. Там две, здесь три. Рыжик наш. Все сукрольные девочки. Пока просто вырезал вот такие пластины. Ничего сверхъестественного. Ну, уже больше суток пока держится. Сейчас посмотрим там, где уже они по где-то 20 дней. Но тоже держатся. Я не говорю, что это так надо делать. Я говорю, как я сделал. Видите, здесь такой щит поставил. Здесь тоже еще две девочки. А, за счет того, что щит получился тяжеловатый, крольчих или кролик не сможет его физически достать. Здесь я сделал поменьше щиты. Здесь у нас окрол. окроилась а родила 12 штук. А, пришлось делать кукование. Подбросил я сюда 2 штуки. Здесь получилось у нас 6-8. Здесь у нас тоже... Сколько здесь у нас сидит? А, здесь всего лишь 6. Здесь у нас 8. И здесь у нас 7. Здесь получается 5 девочек. Вот они, 5 девочек. И все они уже окролились. Посмотрите, погрызли они совсем мало, юли так не дергают. Видите, погрызли они чуть-чуть, а сидят они здесь дней 20. А вот когда малыши подрастут, малыши сгрызут сто стопроцентно. Здесь девочки, вода есть. Здесь я сделал вот так. Потому что здесь пацаны. У них начинается сезон. Время такое, блин, бегать один к одному, поэтому вот они свои причин дали потерять. И здесь вот такие мальчик и вот такой мальчик. Все. Пока сделал вот так, сетка появится, сделаем круче. Ну, мне главное, чтобы, знаете, прихожу сюда, вот посмотрите, было у меня здесь одно маленькое отверстие. Сейчас появилась еще одна. Почему? Кальчиха выскочила, потому что досочки лежали, неровно выскочила. И сгрызла еще один. Блин. Целое окно получилось. Угу. Выключаю свет здесь полностью. И когда день на улице, <coughs> даже светло в помещении. блин. И удивительно, интересно, светло. Поэтому даже сегодня э, дежурную лампочку одну я выключил. У нас дежурная лампочка вон там выключит Все не работает, потому что, блин, достаточно светло. Ну, для кроликов будет достаточно. Что хотелось рассказать? Хотелось рассказать, приехал с работы. Жинки ну что, поехали за кроликами. Жинка на меня сейчас смотрит. Короче, поедем за кроликами. Кому? Потому что нас звали в Чаовский район, Воршу и город минск или минск район то что друзья кому-то стопроцентного этот раз привет что хотелось еще рассказать вам друзья 5 окровов есть у нас еще осталось сколько там? Раз, два, три, 4 5 шесть, 7 еще семь девочек ждем ждем чтобы знаете при этом будут заходишь и вся сторона здесь мамки окровились. надеюсь это у нас получится на улицу мы не пойдем Почему мы не пойдем? Свинок, ты кормила их или нет? Mm -hmm. угу. Уже 12 часов дня. Ты кормила их или нет? Она короче, не кормила еще свинок, друзья. Мы mm -hmm. Сейчас пойду кормить свинок. Вот пробежала на обед я с фермы. Пойду кормить свинок. Смотрю, только курки на улице ходят. Mm -hmm. Ты вчера не закрывала? Закрывала. А, ну она курок короче, утром открыла, только. А свинок еще не покормила. Так что, пойду покормлю свиней. Пойду резать дрова. Ну вот вот как-то так. Все. Что хотел показать? Показал. Крышки показал. Крыльчата там лежат. Если не верите, могу достать. Не-не-не. А -а -а. От пятнистой, ходи сюда я... Вот От этой пятнистой крольчихи штук 5 или 6 тоже пятнистой мамки. Ну, детки. Все, на этой позитивной ноте мы будем с вами прощаться, но только на пару дней, потому все, друзья, это увидите. Увидите, когда я пойду, там свиньи уже примерзли к полу. Ну, Вода есть у нас? Да, я наливала. Вода есть. Не пиляй, все хорошо. Угу. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, задавайте вопросы по тематике видео. Мы всем ответим. Да, некрасиво, но эффективно. И дешево, угу. между прочим, это последние доски мои Это на одну клетку, вот сюда А больше я не знаю, что продумать Что-нибудь продумаю Все, всем пока